Всем привет э -э Наконец-то Начали приходить посылки После запрета Из-за коронавируса э -э Надеюсь здесь вируса нет Потому что я маску не надевал э -э Заказывал Ботинки И кроссовки Сейчас посмотрим. Посылка очень долго отправлялась. Еще дольше шла. Поэтому сейчас будем смотреть, что здесь. Ссылка на товар будет в описании. Ага. Пришли только кроссовки. Но у посылки написано было именно еще кроссовки и ботинки. Поэтому, естественно, буду открывать спор, так как больше ничего нет. Так. Посылка должна была быть запакована. Интересно, как это они его отправляли. Заплатил, короче, за зимние и вот эти летние кроссовки. Но, естественно, эти не пришли. те не пришли. Э -э получается, ну, заказывал 46 размер. Запаковано, в принципе, хорошо. Хорошо. Я у этого продавца уже не первый раз заказываю, поэтому будем разбираться, почему пришло не все. Так, ну, сейчас промерим в размер ли попал. Если в размер, все отлично. Если нет, значит, значит будем разбираться. Так. Сейчас скажу вам. Так, ну вот 46-й одеваю, одеваю, все нормально. То есть в размер попал. Кроссовки в принципе неплохие, и с виду неплохие, и все целое. Вот здесь немного. А, ну клей этот поддирается, если что. Так все. Все нормально. Предыдущие кроссовки уже ношу третий год. Пока еще не рвутся. Поэтому решил заказать следующее, потому что уже и подошва немного протерлась, и нужно немного обновить гардероб. Все, всем спасибо, всем до, до скорых встреч.